КФУ посетил научный руководитель программы «Приоритет 2030». В КФУ прошел съезд ООН, стартовала «Казанская модель». Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Кристина Серебрякова. Центр всемирного наследия ЮНЕСКО ознакомился с номинационным досье астрономических обсерваторий Казанского университета, подтвердив высокий уровень подготовки документов. Казанский федеральный университет ожидает визита экспертов ЮНЕСКО, которые должны оценить астрономические обсерватории. Казанский федеральный университет в рамках программы «Приоритет-2030» посетил ее научный руководитель Андрей Волков. Все подробности узнавал наш корреспондент. А в рамках программы «Приоритет-2030» состоялся рабочий визит Казанский федеральный университет научного руководителя программы Андрея Волкова. Встреча прошла в Институте фундаментальной медицины и биологии. Руководством университета было заявлено 5 проектов. Вот сегодня мы представим ряд проектов, которые действительно работают на те задачи, которые сегодня стоят перед страной. Это задачи и импортозамещения, и задачи сохранения и российского образования, и российской науки. Помимо этого, Дмитрий Таюрский поделился планами на создание новых лабораторий, которых не было в проекте 5.100, а также поведал о продвижении технопарка университета на базе Международного выставочного центра Казань-Экспо. Первый проект представил директор Института фундаментальной медицинной биологии Андрей Киясов. Он рассказал о здоровье сбережения не только внутреннем, но и внешнем. Проект сам по себе состоит как бы из реализации четырех стратегических таких вот субинициатив. Первое это здоровье и сбережение человека, второе это здоровье и сберегающая среда, третье это цифровое облако или цифровое покрытие всех этих двух процессов. И, наконец, сказать, это подготовка новых кадров, новых образовательных программ как раз вот именно в этих моментах. Директор института вычислительной математики и информационных технологий КФУ Дмитрий Чикрин рассказал о проекте, состоящем из трех направлений. В направлении деятельности мы работаем, мы разрабатываем IT решения для медицины. Второе, мы разрабатываем IT решения для тяжелой промышленности. И третье, мы разрабатываем IT решения для образования. Про ректора по внешним связям Тимирхан Алишев рассказал о гуманитарном проекте и о задачах, которые стояли перед университетом. Также речь шла о создании междисциплинарных проектов. Первое – это платформенное решение по УГБД. Очень интересная на самом деле платформа, основанная на тех движках, которые вот, и мы разработали в части распознавания речи. Это пример взаимодействия трех институтов. Это институт психологии образования, институт медицины и биологии и институт учительной математики. Создается платформа для работы детей, логопедов, контроля родителей. Всего в программу «Приоритет-2030» вошли 106 университетов из 49 городов России. Они получат базовую часть гранта в размере 100 миллионов рублей. Отбор программы осуществила комиссия Министерства науки и высшего образования РФ. По итогам очередного этапа защиты КФУ занял первое место в первой группе по треку «Территориальное и исследовательское лидерство». Таким образом, суммарный объем финансирования составил более 1 миллиарда рублей. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Фариза Хитоглы, Универньюз. Стартовал казанский модельон, который традиционно прошла в стенах Казанского федерального университета. О том, как прошел первый день цикла мероприятий, посвященных ролевой игре, расскажем в нашем сюжете.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 В культурно-спортивном комплексе Уникс прошел первый педагогический маркет вакансий, на котором студенты педагогических факультетов познакомились с будущими работодателями и узнали, как построить карьеру в образовательных организациях. Подробности в сюжете. 30 марта в культурно-спортивном комплексе Уникс прошел педагогический маркет вакансий. Основная цель этого мероприятия ⁇ развитие потенциала студентов Казанского федерального университета и ознакомление их с эффективным построением педагогической карьеры. Ожидания от этого мероприятия, конечно, только положительные. Мы хотим первое ⁇ это поднять вопрос кадровой политики в сфере образования. Вопрос проблем, какие существуют в образовательных организациях, с какими сталкиваются... Учителя, с какими проблемами сталкиваются обучающиеся. Будущие педагоги познакомились с представителями образовательных организаций, узнали о свободных вакансиях и рассказали о своих планах после окончания университета. Цель сегодняшнего визита на эту ярмарку – вы заинтересованы в поисках творчески работающих учителей, прежде всего по русскому языку, литературе и математике. Мне бы хотелось побольше узнать о актуальных вакансиях в Казани и, в принципе, ознакомиться с учреждениями, в которых я бы, возможно, хотела в дальнейшем работать. Также в рамках педагогического маркета вакансий прошло пленарное заседание, на котором обсуждались проблемы трудоустройства среди студентов и векторы развития карьеры в сфере современного образования. Допустим, нам нужен врач, но нам нужен качественный специалист. Если мы говорим о каких-то других услугах, мы всегда идем к качеству. Так я думаю, что и в области образования и воспитания очень важно на сегодняшний день именно говорить о качестве. И качество – это в первую очередь наша профессия профессиональные с вами навыки. Отметим, что это первый маркет вакансий, который в дальнейшем планируется проводить в таком же формате. Камила Исакова, Амир Юлдашев, Универ -ньюс. Центральный банк России сделал объявление о том, что рубль будет привязан к золоту с 28 марта 2022 года. В связи с этой новостью среди иностранцев появился заметный интерес к отечественной валюте. Подробнее в сюжете.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 Думаю, да, это в какой-то степени позитивно, но не настолько сильно влияет на экономику. Сафина Алина, Универньюз. На этом все. В студии была Кристина Серебрякова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч.